Всем привет, с вами Азука 1337. Сегодня у нас выпуск по уровням от подписчиков, точнее, которого мне накидали в комменты под э, видосом. Приступаем. Так, значит, первый у нас аишник от Андрей NoteGay. И это походу.. понятно я пошел в практику не то это как-то реально слишком сложно сейчас попробую поставить несколько процентов в нормале хотя бы надо пройти вот это и процентов до 4-5 дойти потратить хотя бы Изи! Идем к следующему. Next level от гаммы. Mm, так, 850-99. рофлите. Ну это копия же. Типа, хоть это и старая версия его, но это копия не делать That's ничего думаю. окей ладно гамма я ничего не буду здесь даже Бля, что-то пока что от вас ничего нормального я не увидел пока что 463 дальше у нас идет идишник от волка Это уже что наконец Видишь мой глаз? Ну, изи. Чё? Дальше. Так, следующий одишник от Пеннивайса. Дюсинчаш. Ага, понял. это и в принципе. Найс. кстати реально че next следующий у нас иди от моего друга ну как иди типа он у меня просто скопирован вот его уровень от и он попросил проходить его layout так очень вот быстренько покажу на если не нажал вот это место за и все Нажимаем. А, нет, работают зажатие руки. Нормально, значит. Окей. А вот такой же, как и в прошлом. Вот еще как и первый паук. Сейчас я сдох. А, а, ну да. Ну, я, короче. Сейчас вам еще покажу немножко, здесь что есть. Так, и вот сюда получается надо. Что тут юфошка и тут сложный а тут надо пройти. Все. Вот, так идем к следующему. Так, дальше у нас идет айишники э, от мастера 95. Фактик, наверное не было. пока что мне кажется тебе типа будет изи потому что для снэйка снейку немножко дурак да, да поэтому мне кажется ничего сложного не будет кайф Ну... Блин, как же запутно, все-таки пойду в практику. Окей, поехали, значит. Все, идеально. Вот здесь, помню, сразу можно зажать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж такое-то? Блять, да! Умер один раз вот на 92, по-моему. И насколько я там практику закончила. На 90 я сдох. Это был единственный раз, когда я сдох на леве. Это, в принципе, для меня дефолт. Я играл уже в левел, то там классный был такой. Я не помню, как он назывался. От g, от g он идет очень мало. Я постоянно там умирал в конце, когда в практике я там вообще не умирал. Это медиум Demon. Хайпер фэнтези, по-моему. Да неужели, наконец-то это прошел, боже мой. Окей, поехали дальше. От того же самого автора еще один левел. Так, вот такой едишник от того же самого Траумастера. Еще один его левел, еще один лонг. И надеюсь, что он не будет таким... Как... Вроде бы... Я не хочу реально брать... О, не хочу, это еще эпические детали. Нафиг. Мне нравится, когда меньше декора. Это легче. Иногда. Мне кажется, надо опять идти практику. Вс, в общем, я сходил в практику этого лового. Он сложный в некотором моменте. На боссе, скорее всего, я сдохну несколько раз, потому что он там какой-то слишком уж резкий. Там очень мало времени дается на раздумьях. И я еще не знаю, где я могу сдохнуть. Ну тут много, короче, у нас где я могу умереть. А тут сначала думал, что у меня здесь будет баг. Но потом нет. Вс идеально. Вот, а здесь я мог спокойно уметь, и вот я умер. босс наверное угу. вот бля вот именно вот это Боссаное место сука вот именно оно ведь на нем я так и знал что я умру бля, потому что тут реально очень мало времени тут надо секунду дается чтобы взлететь вверх да это классно это реально вот сейчас я на боссе вот сука, ну, да почему я лдм то не беру? Вот я взял лдм, все. Нахуя я это делаю, да блять! Меня уже ебет этот уровень, сука. Ну, блять, все, я если еще раз здесь дыхаю, я не буду. мне кто-нибудь, пожалуйста, блять. Что за уровень, что за балды? У меня же до этого такой херни не было. Всегда попадала на эту платформу. Если я еще раз могу на 79 на боссе, то я даже продолжать не буду. Потому что я лонг я их ненавижу. Это просто минус времени называется уровень. Я еще ладно, медиум, который, видите, он 30-40. Ну, блин, ну, не минуты. Понимаю, если бы это еще какой-то будет демон, Mm. Oh, yeah, неужели я прошел этот уровень и не сдох на Спасибо большое. Oh, at, не было бы того момента, левел реально был бы очень крутой по геймплею. А так вот из тупо из-за того момента это реально ну, поставлю 7 звезд. Так, едем дальше. Level Fernand Games. Называется ур уровень Fallout X. От... Вот они, да. Оба как раз, там он оба как раз сказал. Вот, Что-то необычное, что он снизу. Ладно. Ага, uh -huh. понял. А Окей, это очень просто. Так, и сразу же давайте тогда второй. Без всего, просто поехали. А, ну это забавный мон, скорее всего. А так это тот же самый ловый. Окей. Воу. Да что же такое-то? Вообще пипец для меня. Синкоптер, если он реально будет во всех демонах, когда выйдет 2 и 2, то ну это гг. Эти демоны, значит, проходить даже просто не будут. Потому что этого вот, туби. Вс? Нет, это изи вроде бы. Я прошу я подумал, зря я нажал уже на, на эти арбы. Окей. Okay. Все, идем дальше. Ну и думаю, я прохожу парочку реквестов от Телптер или же шесть шесть джекек То есть там шестерок у него было и джекек все То, что я люблю реально. Ооо. <messed up> <messed up> ого Ооо. <messed up> Офигеть, вау, я это прошел даже, я практику, воу, блин, это, это реально сложно. Где мне нужно? Блять, семьдесят Продолжаем. Блять, да ебать. С первой попытки. Ч ну, как-то вс сделать. Сука, да! Да, блять. Это, блять, самое сложное, что я когда-либо проходил, что мне присылали, блять. Дам. Um. Ну, и все это был первый пробный выпуск ваших челленджей которые вы мне присылали, точнее ваших уровней потому что здесь реально очень было мало челленджей спасибо вам короче что вы мне хоть что то присылали, и я хоть какой то сейчас смогу сделать и яичный но контент. Все, давайте я не знаю, куда будет следующая серия. Мб я создам еще один выпуск и туда вы еще накидаете айдишников, то еще одно такое же видео и все. Давайте, если под этим видосом наберется лайков, я не знаю сколько, 15, то мб, МОБе... кстати, я знаю, что они не наберутся. Вот, то я выпущу, постараюсь через Дня 4 еще одну такую же серию, то есть может через 3. Вот. Так что все, всем давайте... Бля, всем давайте уже заговариваем. Всем пока, короче.